Всем привет дорогие друзья, у нас новая раздача от биржи KuCoin совместно с проектом Celestial раздают пул. В начале видео напомню о раздаче от Coinswap, где начисляют 1000 монет за простую регистрацию и подтверждение почты. Ссылки на все аэрдропы у меня в телеграм канале, ссылка на него в описании под этим видео. Можете взять реферальную ссылку приглашать друзей. Пятиуровневая партнерская программа. Все рефералы, приглашенные вами, вашими друзьями и друзьями ваших друзей, учитываются и монеты начисляются на основной баланс. Для вывода, не знаю, нужно ли будет проходить верификацию или делать еще что-то. Пока что регистрация, подтверждение почты. Получаем монеты, а дальше посмотрим. кукоин. Переходим на сайт, у кого нет, регистрируем аккаунт. Если у вас изменен аккаунт Twitter или другой социальной сети в разделе Edit, удаляем старый, привязываем новый. Проходим регистрацию на бирже KuCoin. Здесь вводим KuCoin UID, вот здесь вот в профиле, копируем. Теперь подписываемся на Twitter KuCoin. Скорее всего, уже подписаны. Ихнего проекта нового, от которого раздают монеты. И делаем обычный ретвит, ставим лайк. Подписка в Discord и Telegram. В Телеграме Капча. Внизу поста, там будет кнопка большая. Берем реферальную ссылку, приглашаем друзей. Через кнопки социальных сетей можете разместить уже готовые публикации. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.